предложению да, того вот же Дмитрий Валерьевич. Прошу активно поучаствовать в работе, если есть вопросы и прочее. Значит, а перед этим я предоставлю слово Матеясову Дарине Михайловне, представителю э, общественной организации объясните. Добрый день еще раз. Я бы хотела кратко сказать, что, что за весну с лета. С 2016 -го года у нас прошло два круглых стола. Первый был с участием уполномоченного права человека Санкт-Петербургской избирательной комиссии. И второй был с участием э -э, председателя Цикалы Панфиловой э -э, и Санкт-Петербургской комиссии, естественно, в округе случаев участвовали для Петербурга. Значит, первый стол э -э, занял почти 4 часа, второй почти 2 часа, на которых. Э -э Участники, в первую очередь, для Петербурга рассказывали о типичных проблемах, которые происходят на выборах в Санкт-Петербурге, и предлагали способы их решения, профилактики нарушений. И по материалам обоих круглых столов было направлено э, два пакета предложений Санкт-Петербургского избирательной комиссию. Э, пер, э, первый содержал 13 позиций, второй, я уже не помню, 14. Да? И на первый пакет предложений мы получили письменный ответ, и к нему был приложен проект соглашения и проект методических рекомендаций по работе с наблюдателями, который вчера на рабочей встрече обсуждался. И второй пакет предложений мы направили 12 июля, пока мы ответы не получили. Возможно, что-то из него прозвучит сейчас, но мы ждем еще и письменного ответа. Поэтому я бы хотел просто пояснить присутствующим, что это сегодняшнее обсуждение, этот продукт, очень длительная работа, начавшаяся, по сути, еще в декабре на семинаре, посвященном контролю за выборами. И это очень долгая работа. Спасибо. Спасибо. Практически просто переходим на предложение. пробежимся и послушаем рассказывать, вас но основные моменты отмечу. Первое. Да, первое касается информирования да, по работе участковых избирательных комиссий непосредственно в день голосования. Это касается в первую очередь состава участковых комиссий. Мы пришли да, к совместному мнению о том, что на каждую участковую избирательную комиссию в день голосования, помещение для голосования, во-первых, должен быть на стене висеть список всех членов участковых избирательных комиссий. Обязательно ответьте, это нужно сделать. И второе. У каждого члена участковой избирательной комиссии мы изготовим бэджет с фамилией и Кинеса. Для того, чтобы можно было всегда обратиться, узнать, к кому обращается избиратель, наблюдатель. кто-то. Вот это нужно сделать. Это первое. Второе. На столах. На, столах, да. на столах таблички, если они будут в этих, то на столе нужно просто отпечатать, поставить табличку с фамилией, и мочистом членов комиссии, которые занимаются вывлечами. Мы решили, что это сделать надо. Далее. Что касается обучения. Мы все знаем, что не всегда э, у нас квалификация членов УИК, иногда и председателей, замок Батарей, а, нас всех устраивает. Поэтому нам нужно ускорить и усилить работу по обучению членов избирательных Вы знаете, что у нас сейчас продукты, дистанционное обучение. Но кроме того, желательно во второй половине августа после завершения процесса регистрации провести очное обучение, как минимум председатель, заместителя председателей и членов избирательных комиссий, как максимум всех членов участковых избирательных комиссий. Эта программа должна состоять исключительно в технике проведения голосования, подготовки помещений для голосования, проведения голосования, в том числе на дому, подсчета голосов, составления протокола, чтобы здесь не было никаких ошибок. Значит, что у нас бывают ошибки, связанные они а как правило. В процессе подсчета голосов с неправильным составлением протокола. Делают не по порядку, как это указано в законе, для того, чтобы этого не происходило, подготовлен проект плаката, который будет у вас будет распечатан в формате А1, и по Госдуме, и по САЛСу, где будет э, четко, совершенно пошагово расписано, как составлять протокол в итоге голосования. Пошагово. Делай раз, делай два, делай три. Мы призываем, призываем вас не допускать нарушения чередности подсчета, нарушения порядка подсчета, поскольку тут же мы получим соответствующие жалобы, и мы будем не правы. Что касается жалоб, вчера такой вопрос поднимался, также скажите членам РФ, особенно председателям, чтобы жалоб не боялись. Жалобы есть всегда, и если поступает жалоба, если она обоснована, это, конечно, плохо. Но если она не обоснована, ну что пойдет, И что? Обратите на это внимание, чтобы не боялись, ни в коем случае не отказывали в приеме жалоб. Это запрещено. И все поступившие обращения жалобы прилагались к положено, протоколам этого Это в процессе учебы отразить непременно. то обучение, которое будете на этих обучениях будут присутствовать представители полномочного права человека и представители общественной организации, наблюдательных событий. Им надо осуществить доступ и присутствие, если будут у них вопросы взаимные, лучше поработать над взаимными вопросами. Если будут предложения, также по возможности учитывать эти предложения, есть к чему учиться, и их будут Что касается группы протоколов, нам высказывались претензии, Иногда они обоснованы в том, что не своевременно выдается копия протокола, выдолговая голосования либо выдается неожиданно оформленная копия протокола. Вот таких случаев у нас быть не должно. Что касается выдачи копий, по первому требованию, выдавайте. Насколько мне известно, председатель комиссии занимается и занимался, дано поручение главам районов, мы вот, будем участвовать а что потому, что что здесь боится, и нашли и поручение для глав районов об оказании содействия в обеспечении свободном доступе к опированию нужительной техники э, в здании, где происходит голосование. Не, каждом, не, не на каждом участке, а в здании. В свободном доступе. Будет в, секюр, э, в сервисе предоставить. Значит, это нужно отмониторить накануне э, единого дня голосования, промониторить, стоят эти сервисы, стоят рабочие или нерабочие. Есть бумага как высокопользали, да. Для того, чтобы бы, у нас не было проблем, с выдачей вот этой То же касается и осуществления видеонаблюдения на участках в день голосования. Вы знаете, что вы уже все провели работу и определили места, где будут размещены камеры. Эту информацию представили сюда. Камеры будут работать, будет ввестись запись. Запись будет храниться в течение трех месяцев. Предварительно, пока мы решили, что э, получить копию при записи можно будет через территориальную избирательную комиссию. Есть разные предложения, думаем, но вот пока рабочий вариант такой, к вам после выборов до четверых месяцев могут обращаться. Не, не, вот эту информацию не надо запоминать, Дмитрий Владимирович. Мы решим, мы все же двигаемся в сторону того, что выдавать видеозапись будет э, представитель подрядчика, исполнителя вот, вот этой искусства. Вот вот Если что, ты Чтобы решили. мы не посредничали в этом процессе, не были в конфликтной зоне. Поэтому эту информацию не надо запоминать, к вам обратятся, не обратятся, мы сейчас вас запутаем. Мы решим, вам наведем. Получилось у нас, чтобы мы не были посредниками и не были в конфликтной зоне, и не получилось. Мы будем стараться, чтобы видеозаписи не давал подречь. Мы знаем, что иногда на выборах приходится составлять повторные. чтобы участковые избирательные комиссии знали и умели составлять протокол на избирательном участке и составлять его таким образом, чтобы не требовалось потом составлять либо повторный протокол, либо, не дай бог, проводить повторный подсчет голосов. С этими процедурами мы помним, связано огромное количество споров, скандалов, шума, в том числе в прессе. На этих выборах мы такого, допускать, не должны. Обратите внимание, это все при обучении что избирательных комиссии Далее. Мы знаем, что иногда, не всегда, но иногда у нас возникают конфликты с наблюдателями избирательных участков. Для того, чтобы минимизировать эти конфликты, они все равно будут, но мы считаем, что это будет немножко. Мы подготовили проект методических рекомендаций о порядке взаимодействия избирательных комиссий и наблюдателей. Где определили основные вопросы, основные проблемы, связанные с, с взаимодействием с наблюдателями. Определили, кто может быть наблюдателем, кто не может быть наблюдателем. Эти рекомендации вам, я надеюсь, разошлю в ближайшее время. Посмотрите, если будут вопросы, задавайте. На некоторых моментах я остановлюсь в есть разница в правом статусе наблюдателя по выборам депутатов Госдуму и по выборам законодательное собрание. В первую очередь это касается следующего. На выборах депутатов Гуздумы наблюдателем может быть, гражданин России, растивший 18 лет, года, Владимир. Обратить, Владимир. Внимание, и обратить внимание, обладающий активным избирательным правом. Если кандидатом на мандатинг назначает наблюдателя, что избирательной комиссии, смотрите, наблюдатели должны проживать на территории этого избирательного. Это касается государственного дома. Что касается выборов депутатов законодательного собрания, там достаточно обладать гражданством в России и 18 лет. Это, это разница, которая в наблюдателя по выборам в Государственную Думу, может назначить не только кандидат или по избирательному но и доверенное лицо. Если направление подписано доверенным лицом, по груздуму вы принимаете, это совершенно нормально. По закону о выборах депутатов в САГСОбрании также написано, что доверенное лицо может направить наблюдателя. Но эта норма закона в САГСОбрании не соответствует федеральному закону о гарантиях, И поэтому по выборам законодательное собрание, доверенное лицо не может направить наблюдателя по выборам за. Также обратите на это внимание, здесь все надежно. Далее, при работе с наблюдателями объясните участковые избирательной комиссии и проконтролируйте, чтобы не было необоснованных ограничений в их деятельности. То есть не надо их сгонять путь куда-то за где они будут лишены возможности. Напрямую визуально наблюдать за процессом голосования, либо подсчетных голосов. Это очень важно. Наблюдатели должны расположиться так, чтобы им было видно. Это главное. Далее, если вы работаете с избирательной документацией, бывает, что у нас документы хранятся в каком-то другом помещении, все эти там. Нужно туда сходить, взять эти документы, переведения, что-то еще. Наблюдатели имеют право сказать. Здесь никаких ограничений также быть не должно. Скажите об этом в вы существующем избирательном комитете. И последнее. Мы помним, что наблюдатели вправе вести аудио- и видеосъемку. Так вот, они вправе производить аудио- и видеосъемку, фотосъемку после устного уведомления об этом председателя существующего избирательного вы комитета. Не требуйте никаких документов в конце или еще чего-то. Подошел уведомил, что он будет осуществлять э, видеосъемку на избирательном участке. Все, на этом он свои функции выполнил, он может спокойно осуществлять видеозапись. А вы смотрите, что? ничего незаконного не происходило, потому что все это пойдет на пленочку и потом отразится на нашем с вами имидже. А нам э, нужно эти выборы провести, конечно же, так, чтобы количество жалоб было известно. Количество удовлетворённых. У меня всё? Нет, Петербург, вы не по порядку отошли, да, по Там вход в здание Проход в здание, здесь я не стал об этом говорить, потому что вы все вот получили наше решение, да? А порядок прохода в здание, мы знаем, что идите сейчас в правильных администрациях. Практически любой человек у нас имеет право зайти э, в здание, Районной администрации, когда происходит подсчет голосов, подсчет проведение э, ну, вот, итогов голосования потипу, определение а результатов выборов также могут присутствовать наблюдатели. У вас эти письма есть, вы об этом знаете. Единственное, что хочу сказать, и вы тоже об этом знаете, но я скажу, что в помещении, где располагается комплекс системы автоматизации для выборов, могут входить тот члены, который не дорос. Да? И за этим тот сильный чтобы здесь не было никаких нарушений. Если кто-то хочет войти вот в эту дополненную группу, это делается решение вашей комиссии, принимается ради бога. Это все ваше. То вот есть, эти инструкции, которые мы направили главу, если у кого-то кого не дошло и не попала инструкция, можете взять у нас, Надежда Гаррина, приспечник. То, будет То есть, эту инструкцию должен отследить глава района и председатель ГИБДД. И посмотреть, чтобы эта инструкция лежала на поста. То есть ближе к выводу, чтобы у тех, кто на посту дежурит, у ну, эта инструкция на видно несколько утвержденная у меня. Еще, когда у вас будет проходить очное обучение участковых избирательной комиссии, информируйте об а этом Санкт-Петербургскую комиссию для того, чтобы э -э, все комиссии могли бы присутствовать на этом обучении. Что Я хочу уточнить просто то, что опустил Ольга Валерьевич. Это э, важное очень, э, положение той самой методической инструкции о том, что замечания к работе комиссии не являются препятствием э, в ее работе. Очень важное замечание. И в этой же инструкции перечислены все документы, с которыми может знакомиться э, наблюдатель, и те документы, копии, которые он может получать. поэтому э, Просьба услышать и понять правильно эту инструкцию в том смысле, что мы сталкивались с тем, что слово «персональные данные» заменяет любые инструкции. Вот здесь прописано, что имеет право и ему нужно предоставлять возможность, потому что закон персональных данных совсем и другого. Спасибо. Согласен, я его упустил. Это важно. Что это Но это все есть в проекте документа может быть, у вас будут вопросы, я надеюсь, что у вас будут вопросы, замечания и предложения. Можно, Можно вопросы? Да. А вот эту вот ту инструкцию, которая в работе, касается наблюдателей Санкт-Петербурга и всех наблюдателей. У нас нет на участках наблюдателей Санкт-Петербурга. У нас есть наблюдатели. Я Обладающий... Я объясню в чем. Да? Если сейчас люди представители общественной организации, они проводят инструкцию. Скажи свои, еще что У нас неадекватных наблюдателей куча будет участвовать. И какую задачу им кандидат поставить. И здесь э, дальше вы сказали, что наблюдатель может ходить по помещению. У нас тогда будет не работа с избирателем, а мы будем смотреть, ну, что куда Ваши предложение. Наручники они. Нет, Длина дистанции наблюдателями, в поле зрения, в соответствии с законом, да. в поле зрения, вот, пожалуйста, вы все лейте, вы смотрите, но если они начнут ходить по участку туда-сюда, то ну это будет. В.А. Радулыч, политические... прошу прощения, опять мы виноваты, мы было были заранее на все эти проекты и да. Да. Right? Да. Почитайте, там все написано. Там все написано, в том числе и определены моменты, когда наблюдатель действительно может препятствовать то есть наблюдатель, осуществляя свою деятельность он не может дышать на движение в первую очередь это все, все на поэтому почитайте можно еще один вопрос? вы сказали, что, безусловно, э, мы открытие обучаем свои твоей комиссии открыто но возможен ли взаимный процесс, например, чтобы наши участковых комиссий, либо председателей фигур присутствовали на обучении наблюдателей, чтобы этот процесс был взаимным... Наблюдателями Петербурга направят своих представителей. А мы хотим... А мы хотим... Нет, ну да, свои. Я говорю, я хочу, когда будут а, обучать наблюдателей, которые придут на территорию моего на территорию, где работает мое участковое комитет. Я бы будет. тоже хотела бы направить Блин, свои это свои профессии. будете, это на сайте на вашем сайте. Нет, вашей комиссии. Комиссии. А, а не, не, просто процент должен быть правильно, Ну, как бы, нам зайдет... Уважаемые профессионалы, у нас уже проходило обучение членов комиссии, на котором присутствовали э, председатели ТИК Цифровинского района. Если вы сочтете, я приглашала... Мы договариваемся таким образом. Вы информируете в открытом публичном пространстве, когда у вас будет обучение и те тики, которые захотят поприсутствовать. Как лучше вам направлять эту информацию? У нас на сайте есть понимать. На официальную почту, Спасибо. Да, да. Мы в Контакте а обычно пишем, а но а да, да. можно официально. Нет, можно. Мы общаемся очень да, замечательно да. с наблюдателями Петербурга. Спасибо. Да. Будет Чики, направляйте своих представителей или сами приедут. Необходимо. Mm -hmm. Коллеги, мы вчера еще обсуждали тот факт, что э, наблюдатели Петербурга нам любезно предоставили весь пакет материалов, да, которые да. будут зажены представители наблюдателей Петербурга, ну никаких а, а, все абсолютно формы жалоб, формы а, вопросов, формы, ответов и так далее. Это будет, и мы за вашим светим. В основном, конечно, как правильно сказал Михайло Валерьевич, наблюдатели будут от каких-то политических сил. В основном, как раз-таки от организации наблюдателей Петербурга, чаще всего к нам приходят представители средств массовой информации. Их не будет. Просто не, не, тогда что же было бы соглашение? Не, не, не, я, не, я не веду, поэтому я говорю, все, что сейчас а, соглашение почему? по наблюдателям, это оно замечательно для наблюдателей от политических сил. Непосредственно к организации наблюдателей к нам приходят представители средств массовой информации. Поэтому хотелось бы наладить такое же взаимодействие как между наблюдателями, также и наладить взаимодействие между избирательными комиссиями и представителями средств массовой информации, тоже, если их будут обучать, может быть, нас бы приглашали бы на эти обучения, да, чтобы мы понимали, такими задачами они идут, и мы могли бы уже подготовить участковые комиссии, и тоже их проинструктировать должным образом. А а здесь, ладно, да. но не вам говорите. Открывайте закон, вот, смотрите права представителей СМИ на участке. Там же, и как, наблюда... там же как и права наблюдателей, я открываю нет, закон. Я права, что, почему? Во-первых, это разные объемы Это Во-вторых, во есть нюансы наблюдателей, уступы в о чем я уже говорил. А что касается СМИ, нет, все одинаково. По словам, я поговорим. Я имею в виду о взаимодействии, чтобы предотвратить какие-то там клетки ситуации. Мы разработаем, мы уже предложение получили, будем прорабатывать, разработаем методические рекомендации для наблюдателей. Это не для наблюдателей общественной организации по Санкт-Петербургу и Это для всех наблюдателей. Да. Значит, у вас это должно быть убежденное но участок. Значит, когда вы будете отмечать Фурию да, Своей, председателям это нужно будет <съем> раздать. Пришел наблюдатель, который назначен, отвечая на вопрос, назначен кандидата. Совершенно верно, что он замотивирован, под, понятно под что и так далее. Вы ему говорите, вы ознакомились с открытом углом пространстве с рекомендацией? Да, знакомился. Вот вам можно носить, почитайте, еще раз расскажите, актуализируйте на сегодняшний конечно, вам прогнать что Если какой-то спорный вопрос, человек может быть первый раз в сегодняшний наблюдатель Он по всему это не ориентируется ему взять, открыть, убежать, ну, в Это для облегчения всех вот этих споров и так далее. коллеги, у вас у работают сайты, у нас еще будет другая часть, если мы будем вопросы, которые интересны. В просто не знаю, секрет для вас или нет, но наблюдатели, Петербурга, ваши сайты мы не тронем. Знаете, да, но ну, кто не знает, я делаю. Если кратко по этому вопросу высказаться, то в целом э, все, что указано в нашем постановлении, объем информации, который подлежит размещению на сайте, он вами соблюдается. мы все по-разному к этой работе относятся. Разные возможности у кого-то есть желание, у кого-то нет желания. Если есть необходимый объем информации, вам никаких претензий с нашей стороны не будет. Но всегда же хочется, чтобы было красиво. Посмотрите шестерку и восьмерку. Попробуйте. Вы знаете, есть системный администратор, часов по-моему, тип, иби-монетов, да? Может быть, обратитесь к нему. Может быть, он сделает, и вам поможет, сделать красивые, прекрасные сайты, которым можно пользоваться как справочник. Вам ничего не нужно будет, ни законы не используют, там есть все. С этого дня там даже таймер висит, сколько осталось до Я начала там, голосования. Это уже три дня. <laughs> Поэтому, если есть у вас такая возможность, мы не можем вас оставить, конечно, сделать больше, чем мы обязаны, но если такая возможность, главное желание у вас есть, старайтесь, хочется видеть не только вот такое, просто Такое исполнение инструкции, и все. А хочется видеть немножко желания. Я добавлю, Дмитрий мы после выборов, у нас будет много времени, мы, конечно, мы потом все это унифицируем, с вами договоримся, вот тот минимальный объем, который мы обязаны, соответственно, законодательством публиковать, мы договоримся, как его, в каком порядке, и так далее, и так далее. Это к этому Сегодня главное, чтобы вот эти директорские позиции были выложены и публиковались. Мы сейчас все равно с вами не, не сможем, у нас другая задача, а, делать одинаково. Но вот эти 23 позиции, если они будут и дальше оставаться 23 позициями, люди говорите, как это не И актуализация, естественно. Не сделали и забыли. У вас много чего происходит в комиссии. А тоже, а, э, эту информацию изучать на сайте. Так, горы по вашим предложениям мы первого этапа по тринадцати разделов 25 предложений. Что-то мы тут забыли? Да. Да. Да. да. Пожалуйста, погоди. Да, да. Я, в я бы хотела высказать целую точку времени по позиций, которые здесь были обозначены. Ну, во-первых, как у Борисова еще вопрос, который касается времени хранения видеоматериалов. Я знаю, что существует позиция достаточно широко или она с физической платформой слушает. Во-первых, мы о том, что видеоматериал должен быть нанесен в течение трех месяцев, то есть этот срок должен совпадать с сроком подачи в суд. А если есть видеоматериалы, нужны для защиты того, на долгонакологов или судов? Вы лишаете просто человеку права защищаться. Это первое. Какие сроком? они? Да? Я хочу еще напомнить, что существуют методический рекомендационный процесс. Это более разумно, а во всяком случае, это не лишает ни одной из сторон возможности доказательства судебного. Это первое. Второе. О повторном подсчете голосов э, избирателей приведения группы голосования, это будет. Но я хочу напомнить, уважаемым коллегам, что повторный подсчет производится не только в участковых комиссиях, но и в территориальных участических комиссиях и необходимости. В 2011 году мы знаем, что именно по подобным подсчетам, которые говорили в реальных избирательных комиссиях, некоторые подсчетные, большие нарекания. Значит, что бы я хотела, о чем бы я хотела просить? Дело в том, что не было бы, наверное, проблем, этих нареканий и классификация, если бы на этом подсчете голосов, было бы обеспечено присутствие всех тех, кому это правда о выпуске. К сожалению, во всех этих случаях, когда в результате опубликован непонятный результат, э, лица, которые имели право присутствовать при подсчетном повторе голосов, соглашены. Вот, на это хотелось обратить внимание, да, что если уж по закону, то значит и в присутствии всех тех, которые имеют на это право, право. Третье, о чем я хотела сказать, вот как раз о юридических рекомендациях. Уважаемые коллеги, я понимаю, что наблюдатели всем мешают. Это да, такие люди, от которых бы вообще хорошо избавиться, и тогда все будет прекрасно, добрым и существенным, замечательно. Это вы так считаете? Борсбенбом в критике что это наши помощники. Ну, но это ирония, извините, извините. Может быть, это не прозревало. Да. Я просто хочу сказать, что, исходя из объема полномочий, наблюдателей, невозможно их посадить на одно место. Знаете, невозможно. И они не должны согласовывать свое. место, ни с кем в комиссии. Они должны вести себя прилично, с этим я соглашаюсь. И присутствие на избирательном участке сотрудники полиции, мне кажется, достаточно, чтобы обеспечить это приличное поведение. Вот. Но если предатель имеет право, с одной стороны, предатель, за день, обрастает у детей а с другой стороны, имеет право знакомиться с документами, избирательной комиссии, значит, он может приучаться в избирательном участке. Путь 3.10, да, проекта, который это Мне кажется, что это неправильно. Дальше. Вы меня немножко берете, говоря. Я бы ничего не говорила да, насчет э, того, что он обязательно, э, назначенный по Госдуме, должен быть жителем избирательного округа. У нас есть федеральная избирательная и активным избирательным правом э, при голосовании по единому федеральному группе обладают все граждане Российской Федерации. Вы желаете, чтобы вы имели одномандарное Хорошо, я тут Спасибо. Не по придежде, я сразу скажу. Да, я, просмотр, я, процитирую. я процитирую, что мы э, действуем. Поскольку действующее законодательство не ограничивает наблюдателей какими-либо определенными местами, о чем вы говорите в я говорю о том, что там было... Пределах помещения да, собственно, по согласию с представителями, участковой комиссии занять любое удобное место для осуществления наблюдений за ходом голосования, почиту Вам что не и нравится? напишите по-другому мы намного быстрее закончим если вы не будете меня значит я имею в виду тот проект как это история. Не держите в тайне, если все ожидают. Значит, организатор по сроку. Логика вашего суждения по сроку выдачи видеозаписи. Логика вашего суждения есть, безусловно. Значит, надо будет нам подумать, потому что мы исходили из логики, что имеет право запросить видеозапись тот, кто является надлежащим судом. суда. Кто в суд пошел, взял заранее эту видеозапись и обратился в суд Значит, понятно, что суд может запросить по своему каналу ответ. И тут вот мы, конечно, что-то здесь попадаем, о котором вы говорите, что срок закончился, суд запрос направил, надо подумать. Нам этот вопрос за нами. Он открытый. — Для этого так то выигрыш и желающие запасить себя от этих проблем, просто идет и давать на Да, согласен. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Ну, да, да, да. надо подумать, потому что это связано с деньгами, это связано с э, подрядом а ну, да, я прошу прощения вот, мне кажется, что не наш, зовут. это не наша забота, это забота власти, которая должна обеспечить наши требования о необходимости защиты избирательных прав давайте не будем рассуждать деньги, потому что мы прекрасно знаем, как вы тратите. А вы знаете, как деньги выделяются? Я знаю. один с вещами науку, который изначально стоил То есть по времени мы не успеем? По времени. Но мы посмотрим на этот вопрос. Он справедлив. Потому что если мы говорим о другой стороне, в отношении, который... Я все сказала, спасибо вам большое. По 3.10 мы тоже посмотрим. По первой части. Ну вот вы ее называете первой мы По второй будем еще встречаться. Когда? А вот утащить, уточнить, тогда а по второй части можно будет встретиться, потому что здесь очень актуальные вопросы, которые уже сейчас стоят перед комиссиями, в том числе вза... Например, единый порядок пломбирования сейфов с избирательной документацией. Вот сейчас уже ответить на застреление приехали в территориальной избирательной комиссии, и их планы, ну не во кто, кто в Госдуму ведет, вот, например, в территориальной избирательной комиссии 16, они были привезены вчера. И они были опломбированы с помощью бумажки на канцелярский клей. Фактически это не является средством пломбирования, все понимают, что бумажка легко даже не отрывается, отсоединяется, и никаких следов вскрыть Чтобы у всех участников избирательного процесса было доверие к тому, что в этом шкафу. Какая цель скрывать ящик, чтобы достать оттуда открепительный? Я за ним расписалась от номера один до номера пять печень. Какая мне цель, вот у меня цель скрывать этот ящик? У вас, может быть, и нет цели. Может, а у кого? Слушайте, может... можете... э -э давайте... Дайте... У вас может дайте... быть... Цель дайте... есть у злоумышленников. Я, я могу дайте... рассказать про злоумышленников, которые были подвешены в 13-м году. В охраняемых помещениях администрации скрывались конверты с досрочным голосованием, с плетениями. Они подменялись. Правильно. И наша задача их, Кому их сохранить. И так хорошо. Давайте я тогда... Идем сразу в Так, можно туда продолжить, да? А, следующее предложение было единый стандарт надежной упаковки бюллетени и избирательной документации. Я не знаю, разработано сейчас или нет э, в санкт петербургской крафт комиссии. Только крафт-пакеты. Только крафт. Только, что еще? А, да, было, да. было предложение, пластиковые пакеты. Крафт-пакеты сейчас просчитывают, заключаются в свет будут заключены. Спасибо. Да. Они предлагают пластиковые пакеты. Закончить спустки, картки. Закончится. Все, уважайте весь парадокс. Давайте есть, я, я еще я... предложения не сформулирую. Мы обсудим, да, еще эти предложения. Сейчас тоже актуальный вопрос – это назначение председателями УИК и, в принципе, членами УИК. Лиц, которые были замешаны на прошлых выборах в каких-то сомнительных махинациях. Есть информация в публичном доступе? Нет, это не информация, это ваше мнение, это ваше мнение, это факты. Нет, у нас нет Какие были приняты миры, какие были приняты миры, какие Давайте, давайте. Покупайте. Коллеги, Покупайте. Покупайте. Покупайте. Покупайте. Покупайте. Покупайте. Судьи не, не, не были а, как-то рассмотрены, они выложены в открытом пространстве. Например, есть ресурс ЗАГС РУГУ, который собирал всю эту информацию с разных источников, в, точно, сто, в том числе э, там есть сайт сайты Живора, где протоколы, э, копии протоколов наблюдателей. Нет, смотри, секундочку. Мало того, есть позиции... <связь> Нет, секундочку, господа. Есть позиция председателя Центральной избирательной комиссии Панфилы Александровны. Она была озвучена по поводу членов ТИК, в том числе Санкт-Петербурга. И ее позиция заключается в том, что комиссии должны внимательно относиться ко всем сведениям, компрометирующие избирательную систему. Естественно, такие лица, которые были замешаны в таких сомнительных... Они, они есть. Они, ну Вот видите, вот я, я, Спасибо, здесь да. присутствуют журналисты, я думаю, они знают. Ну, сошли, Хорошо, следующее. Да. Следующее. Важный вопрос – оглашение промежуточной явки в течение дня голосования. Наша задача – следить за явкой. И здесь можно провести инструкцию стенами нашей э, комиссии. Вы следите или наблюдаете? Да, вы да, наблюдаете? Вы контролируете свои слова, пожалуйста. Если вы пришли следить, то это одно а наблюдать это совсем другое но ну, если вы чувствуете разницу я ее чувствую да, да. А, очень то, очень то есть предложение услышали нет, И, вообще, нет. А, а предложение, а, предложение оглашать промежуточную явку в течение дня голосования где а, написано в законе скажите мне а, пожалуйста на конкретную дело в том что видите о промежуточной явке да есть инструкции в рабочем блокноте потом Пред, пред, пред, председатели комиссии должны Живи. сообщать стики вышестоящей комиссии о промежуточной ярке, и оглашать ее. Да. Вот да. видите, Прошу у нас председатели даже не знают ну, об этом. Я не знаю, что это ваше изложение, я не совсем понял. Это что-то или на главный уровень. Нет уровня конкретного определения. Оглашение промежуточной ярки. А. Да, да, да, следующее предложение. Следующее предложение. Дело в том, что у нас заканчивается день голосования это заседание, сейчас, итоговое заседание УИК, вот если точно как в законе сказано, на котором члены УИК должны рассмотреть все жалобы, поданные в день голосования. Сейчас. Не рассмотренные до этого. Дело в том, что, смотрите, вот это очень важное замечание. Обычно жалобы не рассматриваются публично и открыто. Наблюдателям или кому-то выдается уже готовое решение, часто даже без мотивировочной части. Мы предлагаем, чтобы все рассмотрения жалоб были открыты и гласными. Вас Дмитрий Валерьев, Владимир Владимирович? Да, Владимир Владимирович. Давайте договоримся с таким образом. Мы вообще не планировали вторую часть, которую мы еще не прикасались, не mm -hmm. смотрели. У нас методологического и летимого подхода, поскольку мы не смотрели, нет, мы не будем берегить и, и в споры, которые ни, ни к чему не приведут. Мы не собрались для того, чтобы эту часть обсуждать. Вот мы проработали то, что вы предлагали 14 апреля, и над чем мы работали, совместно обсуждали, мы довели. Дмитрий Валерьевич огласил, мы вчера сняли все вопросы, у нас остался открытым вопрос по по бейджам, вчера сняли, по штампу Стампу. решили. И видеозаписи. По, по штампу. Протокол, Протокол. По штампам и по видео. И второй какой? По видео. По сроку хранения видео. И по сроку хранения видео информации, о, том, о чем Леонид точно сформулировал говорил. Вот. Эти два вопроса пока не ответы, пока мы не примем решение об изготовлении этих штампов. А когда мы будем обсуждать? Мы а участвуем? вторую часть мы ее проработаем, то mm -hmm. Вам направим предложение, встретимся предварительно, посмотрим, и потом доведем до этого. мы послушаем предложение типов где-то они с нами, с вами там согласятся или не согласятся. Тогда будет это конкретное рабочее встречание которые вот мы сейчас собрались для первой части, для второй также соберем. сейчас это ни не приведет. Понятно. У вас ну, взгляды такие-то и, и сприсать польку бабочку или андропольку там, я не знаю, вот, и еще что-то сделать. А вот у типов предложения другие, что это есть, это есть, это в законе не предусмотрено, поэтому вот здесь вот мы не для этого сегодня соберутся. У нас на сайте э -э, Петербурга висят все вот эти предложения в открытом доступе э -э, spbelect.org. И если вы хотите в письменном виде прочитать, потому что что-то здесь услышано, что-то не услышано, наверное, имеет смысл прочитать заранее, чтобы было понятен предмет обсуждения и какие предложения выдвинуты. Да, да. Спасибо. Как да. да. вы можно да, по основанию да, Безусловно, убеждена в том, что ваша организация выполняет важнейшую, я бы сказала, даже не столько общественную, а даже государственно общественную функцию. Но как собственная общественная организация, ваш человек не может быть представлен с таким статусом в комиссии, он идет либо от кандидата, либо от избирательного объединения. Скажите мне масштабы вашего взаимодействия, сколько у вас... Ну, проще говоря, заказчиков, это? Может быть, мы привлечем силы политических партий и отдельных кандидатов, их штабы, чтобы это были люди, как бы, калиброванные, что называется, готовые, а не просто вот вы начинали с нуля обучения. Какое количество наблюдателей вы предполагаете поставить, поставить а вы вашим заказчикам? А у нас никаких заказчиков Нет. нет. Мы организация, не имеющая юридического лица и соответствующая, как она называется? Не имеющая счета, у вас никаких может никаких заказов, ни исполнений. Я не говорю об оплате. У нас открытые мероприятия. То есть вы обучаете людей, они потом не Если вы хотите слушать ответ, то я бы хотела тишину. Я не к вам, а к остальным. Олеге. Простите, я не умею в говорить. Соли, пожалуйста, тиши. Э -э открытые мероприятия, на которые приглашаются все. Мы очень часто даже не спрашиваем, от кого вы. Приходит человек и обучается. Они открыты. Мы уже говорили сегодня о том, что мы можем направлять в ТИКИ информацию о данных этих обучений. Предугадать спрос, э -э какое количество кандидатов, когда проснется, и какое количество партий, когда проснется, в каком количестве, мы не можем мы не мы как бы проводим стараемся проводить обучение в соответствии с законом мы не набираем мы приглашаем у, вас нет конкретного вот вы обучите? Вы обучите? у нас есть только наши волонтеры которые могут обучить давайте здесь договоримся протокол внесем в что вы все обучения, которые будете проводить вы все же приглашайте кого-то, или сбор городской комы, или антика, кого-то одного приглашать как минимум. У меня тогда просьба встречи. Потому что вы... правильно коллеги беспокоятся, что не от того, что там недобросовестный кто-то из понятное, ваших лекторов или обучающих. Процесс, да? э, не, не от этого процесса, что кто-то недобросовестный. Просто может быть не так сформулировано, не так понята задача, не так расшифровано. И потом это все ведет к тому, что у нас в день голосования непонимание какое-то. У меня встречная просьба, если мы вас информируем в обучении, то просьба информировать о количестве людей, которые ведут. У нас в помещении, в котором мы проводим обучение, вот там битком можно набить 40 человек. Да? Дальше э, все начинают задыхаться. Горос битком направляйте, мы будем голосом Скоро с битком направляйте. Горос битком вот, вот, вот, вот, Сообщаем вам, что там через три дня у нас будет обучение в адресу второй год да. И мы назначим кого-то из наших 1,2 А, нет, тогда не проблема А сколько он вам просто наблюдатели обладателей ходит? Вот в чем вопрос а, Мы не можем это сказать, даже если Конечно, хотели Значит, вы говорите, благодаря... если записали, что вот, все, все обучения на письмо мы направим представителей Хорошо Смотрим Уважаемые, уважаемые представители общественной организации, если у нас есть это уполномоченного, мы вот эту часть повестки предлагаю завершить. По второй части, которую предложили, вы нам направили, мы встретимся. Значит, дальше мы останемся на наши очень узкие вопросы. Если нет вопросов по той части, которую мы обсуждали. Я, можно заключить? Да, меня? пожалуйста. Я понимаю, что это такое идеалистическое высказывание, но смотрите, уважаемые отца Дело в том, что члены комиссии, которые работают, члены УИК, которые работают уже долгие-долгие-долгие годы, у них сложилась и практика, и свои представления, и свои привычки, с которыми они с большим трудом расстаются и готовы расставаться. Мы это видим даже сейчас, когда какие-то утверждения закона звучат, пусть некорректно, сразу мы видим такую сборную реакцию. Вы поймите, что понимаете прекрасно, что и со стороны участковых комиссий будут э, такие же сложности. Поэтому просьба э, заранее э, объяснить эти вещи, проговорить, чтобы на участках эти конфликты были снижены, э, возможные конфликты были снижены минимально. Мы с своей стороны всегда при обучении говорим Подождите, пока обязательно освободиться, потом обратитесь к вопросам. И, так, ну, то есть, и мы тоже делаем, э, объясняем, что это важная работа, и нужно уважать друг друга. Поэтому э, вы поймите, что это одним, одной какой-то встречи это не снимается. В, опыт у людей многолетний говорит им совершенно о другом. Э, это такое. Возвание, э, в никуда но мне кажется важное потому что этот процесс очень сложно менять э, и это понимание очень сложно менять и, общем, у нас ротация в составе мы увидим, что давайте мы будем менять а члены комиссии с решающим голосом à, которые члены общественной организации, организации, организации работают, а не контролируют как у нас часто бывает. Вот, ну, вот, примерно вот в этом есть, да, Мы корректно да, будем относиться друг к другу. Мы будем менять психологию Приспышу. наших председателей. Да, привет, да. Но а и вы будете взаимно менять. Да, Все-таки следят следственные органы, наблюдатели наблюдают. Когда на комиссии а, ой, ну приходят, работать. работа. А да. фредер, работа. Контракт, Они контролируют. Да. А Давайте фредер. мы все-таки не выполняют <связь> поручения. Да, выполняют. Они отказываются. Они отказываются. Ура! Блоти. Ура! для этого мы этот процесс начали, чтобы мы его либо Значит, на этом эта часть заканчивается. Спасибо за работу. По второй части будет встречаться. Перерыв 5 минут и собираемся на начало.